Всем привет, с вами Макс Риск. Вы на канале Макс Риск. Начинай. Ну, блин, ну давайте канал Риск старт. Вс ⁇ Давайте поставьте лайк, подпишитесь на канал. Так, так, так, так, классно очки. у нас серебряный снучок. Так, фази. Не, ну такого себя. Так, у нас есть карта для фази. у нас кусочка из золота. Ставь лайк, если хочешь себе тоже кусочку выгрезу забыть. <связывая> да вырезало а, значит смотрите ух ты они что раздевается начинает клацание на не я не хотя бы сняла блин а файзе фин какой-то не люблю финнов став лайки тоже не люблю финов это не просто жесткие значит выживание просто выживание да как назвать ролик выживание хэштег ну я не в курсе, а кто в курсе? Ну тогда в курсе. Я не знаю, что происходит. А, у меня косточка есть. Зачем мне, Вот дам вам постоять. Никс меня заметил. Окей. Я убегу, потому что... Мне нужно отрегенерироваться. она ну, там получше. Там еще получше. <laughs> Куда мне тянет? но ну, это хорошо. Давай, давай, покушаем. Так, так, так. А, не на конце. Ну давай, еще раз. Угу, я и шел. <laughs> не знаю, что происходит. Все, окей уже. Так, вроде бы карту сужается, нужно сражаться, но... Знаешь, косточку гам, и все. на да, конечно, моста спину ударить. <клес> ну ладно. Значит, куда? Опа, она, аптечка. Капканчик. Думали, меня еще поймают, ага. Покушаем. Все, я понял. Одну кусочку съели. кстати косточки Да, конечно, мало дает, но что ж поделать, здесь такие зуба такая зуба игра что мало дает не ну потом она дает побольше <coughs> так не нравится тест на косочку говорят конечно где-то фиксили косочку где-то увеличили косочку она а вы знаете что косочка лучше чем панда да тебе да она ну иди сюда куда потом пошел регенерация, подожди. А что будет, если я буду китать бомбочку есть? А что так нельзя? Нельзя! В это видеох ты ж такой, ага, спрятался. меня неохопан попал. Так, я понял, что мне огрызка. Огрызок яблоко. Куда пошел есть а? так подожди фин фин ты такой дерзкий фин ты такой дерзкий и лист ты такой смелый лиц предатель лиц предатель я не знаю что с этими игроками что они мне предают да что из юте дам ладно но если мы юте то нам по праву разрешено снимать вас на как вы знаем да ну все значит вы на камере сейчас посмотрим как будет тащить хитростью что есть уколчик как там зовут аптечка так угу. интересно интересно происходит бой так нужно клацать чем да, не хочу за ним наблюдать опа Никс ну что Никс может что я не знаю ну сам фильм виноват что меня убил мог бы занять даже получше местом ну ладно то да ну зомби проиграй поже ты ты нехороший зомби ты меня убил я не болезнь зомби я болею за одного чувака н.к. инки китсман молодец вот уж нужно видите вернулась справедливость ставлась если ты так и знал что всегда возвращается справедливость так 968 Да, насчет этого Uh, у меня есть вот такая вот информация. Ну, про ютуберов-зубастеров. Как думаете? То есть, если я это написал бы на прибюшке у популярного ютубера, ну, <coughs> я их, <кто> их снимал, в <coughs> вообще найдете на канале, кому там интересно, то пожелание найти можно. Я их там снял. Я думаю, что потом <coughs> в будущем что-то они потом не сделают. Так okay. что... Но это я бы не в курсе сначала. Сначала, блин, ну Джей, 어디, ты такое Подожди. Я хочу рассказать историю. Историю, значит, настоящую историю, значит. Почему я так изменил Потому что мне было жалко. Ну, просто на популярный ютубер. Он там снимает всякие блоги как это популярно тоже. Расквай. Раскрай бы не хотел. Я думаю, что когда-то идти в это сделать, который может забанить, если вы там скажете какое-то слово, то я буду вообще в шоке. Поэтому я ничего не говорю про них, чтобы ничего они там не говорили и не писали в комментариях. Так, так, так, так, так. В общем, там исправил на какие-то цифры. Возможно, он обиделся, но что же делать, я ему сказал бы. Ну, или просто так скажу ну в том случае, что говорю слово, это у нас хлам. Кто знает, напиши комментарий с какой-то серии, серии ролика, с какой-то роликом я или он и я говорю хлам. Ну то есть не не обзывались на одного одного. Потом узнаете, кто кому интересно по поиску на Ютубе найдите Макс риск Зуба ответ ответил Ютубер Макс Риск зуба ответил Ютубер, это думаю, найдете. Макс Риск зуба ответил Ютубер. Так, вверх что еще мастер, кстати. Таба, подожди, у меня косточка есть. Косточка есть, пока неудачник. Э, Он такой дерзкий. Давай, давай регенерация. Ой, -мо. да подожди, а не заработала, не заработала аптечка. Китаец, Все, знаете, я беру аптечку. Без аптечки никто. Просто невозможно. Мало хп. Я не в курсе. У меня есть я не компьютерщик, да? Когда мне было бы компьютер, то я мог бы тащить. Сейчас возьмем. За кого брос бомбы. М -м -м -м, так, так, так. Ну, как-то ну, в курсе. Вот, вот, вот, вот, вот, вот. Так, аптечка. Так. Все. все есть золотое серебряное серебряное вообще четко но ну все я тебя не победим, ох, ох. и так давайте уже повторно возможно все уже починить баги так так так заходим загрузка игры и поменяем местоположение меня другое местоположение так так так так так так так так так так так надо так скажем пингвина будем издеваться так у нас есть лук ну ну вы сами видели это все из вагон уже Блин, друзья, не реально лагают Нет, это не дело. Подожди, чувак. Ч делать, если меня лагает? Подожди. Я не знаю, что зубы. Я думал, что она починила геймплей, но оказывается нет. Ты хоть поедим, почему бы и нет. Или потом нужно было бы сделать. Эй, блин, лагает. Попал. Вот, блин. Так дерзко. Бам! Бабах! Ну а что там? Тяжело, мам, по мне попасть? Там сейчас буду Лари сам Мы знаем такую тактику. Так, вот я боюсь как-то. Ну, ну, ну, ну. Стив. А, Стив дерзкий. Так. Так, так, так. Ставь лайк, если ты тоже чувствуешь, что мы затащим. Потому что косочка это просто читерство. Реально. Лари, лари. А, ага, мышь. Мышь дерзкая, Ладно, да, куда? Я твоих мышей порубил. Так. так, аккуратненько. Мы под воду можем плыть, это очень даже хорошо. Там битва. Так, у нас Хорошо. Так, пингвинчик, иди сюда, гонки, гонки. Гонки любят я понял, понял. Так, по водой, потому что вода это наша стихия, и нам очень хорошо здесь. Тик тик, а вы где? М -м? Бочку я уже это видел. меня по кругу, как будто <смех> ходим. Так, плечи три кубка. Явно кто-то тут должен идти и пугаться от меня, бояться меня. Так, только вот кто? А? У меня есть косточка, это все решает. Так ли? Вот карта, тем более сужается Мне кажется, да, что прям на музее это все там серепина бомочка это то, что нужно было. Ну где? Где игроки? Блин. Козочка есть. Разработчики делают так, что вы теперь опасный игрок или хороший игрок. И поэтому вас откидывают. Я знаю, популярный сейчас музей. Где? А вон они даже. привет гости. Не, так нечестно. Козочку, косточку. А я буду подготовленный с бомбой, по-моему. Там еще мышь. Куда, куда, куда, куда. Вон пеппер. Пеппер, давай. Попал! Я попал. Ну что, пеппер, а? А ну куда, пеппер? А, так нечестно. Ладно, козочку давай. Тем более карта сужается. Я лучше козочку снял, потом буду забуханяться. Кстати, видите эти стульчики? Как будто специально приготовили эти стульчики. Нет, <смех> блин. Но зато если у вас есть косточка, то вы занимаете хоть четвертое место. Тоже есть косточка, тоже есть. <смех> ну да, конечно. Фальс Билон, а не сражениях. Плюс 9 Ну что, э? всем спасибо за просмотр, с вами был Макс Рис, скоро будет еще кубков. Всем удачи, всем пока. Вот этим будет сражаться. Мне кажется, да, что прям на музее это все там Серепина помочка, это так нужно было. Ну где, где Раки, блин? Козочка есть, разработчики делают так, что вы теперь опасный игрок и хороший игрок. Поэтому вас откидывают. Я знаю, популярный сейчас музей, а вон они даже. Ред, гости. Не, так нечестно. Козочку, косточку. я буду подготовлен. Там еще мышь. Пепер, давай. Попал! Я попал! Ну что, Пеппер, а? А ну куда, Пеппер? А, так нечестно! Ладно, косточку давай. Тем более карта сужается. Я лучше косочку снял.